Вот, собрался я собирать, значит, умножитель напряжения для питания анодных цепей у радиоламп G807. Вот, это, собственно, видео для тех, кто уже знает, что такое умножитель напряжения, для чего он нужен. Собственно, схем этих умножителей полно, стоит только загуглить, там их валом будет и удвоитель, утроитель, умножитель на 4 и так далее. Кто уже, наверное, собирал ради эксперимента или баловство, наверное, задавался вопросом, а как выбрать -то емкость собственно, конденсатора? Вот это хрен Минимальная емкость конденсаторов рассчитывается по упрощенной формуле. Вот, собственно, формула. Ставьте на паузу. Где N кратность умножения у входа в вольтах, то есть это выпрямленное напряжение, допустим, в моем случае сетевое, 310 вольт. Примерно да -то, а? и ИН ток нагрузки миллиамперов КП коэффициент пульсации выходного напряжения в процентах и У выхода выходное напряжение в вольтах. Замечательно. Замечательно! Замечательно! Замечательно! Замечательно! Емкость первого конденсатора c 1 нужно увеличить в 2-3 раза от расчетной емкости других конденсаторов, иначе полное напряжение на выходе схемы появится через несколько периодов входного напряжения. Если это не важно для работы нагрузки, то можно поставить конденсатор такой же емкости, как и остальные. Для примера расскажу, что коэффициент пульсации считается отличным при значении 0,1%. И считается хорошим при значении 1-3%. Если коэффициент не важен, то примите его равным 100. Максимальный ток, протекающий через диоды, будет равен удвоенному току нагрузки. Ну, думаю, все понятно. Что ж тут непонятного? И втираешь мне какую-то дичь. Проще некуда. Подставляем сейчас все значения в формулу. И получим емкость, в данном случае у меня 50 Вт напряжение 600 вольт сейчас все подставим и посчитаем и так я посчитал запасом для мощности 60 ватт подставляем все значение в формулу 285 умножить на 310 это у нас входное выпрямленное напряжение умножаем на 01 это ток нагрузки так, так. И умножаем на посчитанное в скобках. Тут у нас коэффициент пульсации я его принял за самый хреновый. Ну компьютер, ты балдешь. один процент умноженное на выходное напряжение 600 вольт И получается, что минимальная емкость наших конденсаторов составит примерно полтора микрофарада. Правильно. Там, если что, подписывайтесь. Пока.